Площадки могут требовать все, что угодно, так как таков регламент площадки и торгов на ней. Но вот если вы пойдете в суд, оспаривая такое требование, то понятно, чем это закончится. Друзья, во-первых, очень хочется, чтобы вы понимали, что все, что мы здесь делаем, для вас. Все наши видео-ответы на ваши вопросы и комментарии абсолютно бесплатны. Вопрос может задать каждый из вас, и мы на него с удовольствием ответим. Мы за комфортное сотрудничество и для вас, и для нас. Во-вторых, то, что касается самой сути вопроса. Есть определенные правила для участия в торгах. Если мы хотим в них участвовать, мы на них соглашаемся. В данных видео мы рассказываем вам, как надо, как правильно участвовать в торгах, чтобы ваш путь был быстрым и легким. Вы же, в свою очередь, можете с этим согласиться или не согласиться, упростить себе задачу или ее усложнить. Если вам не подходит ситуация, когда нужно предоставить согласие супруга или супруги для участия, вы можете от таких торгов отказаться. Вы верно заметили, что можете оспорить те или иные требования площадок, но вы вряд ли при этом заработаете. Проведя время с документами в судах, вы потеряете не только время, но и деньги. Напомним, что согласие супруги-супруга делается несложно. Вы можете делать его на каждые торги, а можете составить брачный договор и использовать его ко всем торгам, заверив его у нотариуса. Тем самым участвовать в любых торгах с любыми требованиями. Друзья, если у вас тоже есть вопросы о покупке имущества или условиях сотрудничества, то пишите в комментариях под этим видео. Мы с удовольствием вам поможем.